Первый совет мужчинам, я бы дал такой, научиться обязательно трудиться, трудиться и зарабатывать деньги, и общаться с деньгами, правильно. Вот это первый совет. Второй совет, это выстроить очень добрые и уважительные отношения с родителями, причем с обоими родителями, на равных. То есть к отцу и к матери одинаково относиться, это обязательно. Это второй совет. И третий совет. Нужно понять, зачем нужна женщина, для чего она рядом и научиться любить женщин. Вот это вот три совета, которые могут мужчину сделать счастливым и счастливым сделать ту женщину, которая будет рядом.